Всем привет, друзья! Меня зовут Кононова Светлана, я из города Новосибирска. Буквально несколько минут назад я активировала 10 статус! йо -хо! Статус 7.0 – это супер, просто нереальный проект. Огонь, огнище, ребят! Я уверена, что все мы будем там, да, на С-10 как минимум и на С-20 как максимум. Поэтому желаю всем успехов, не стоять на одном месте, не ждать с моря погоды. Обязательно все будет, главное ваше стремление, упорство и результаты не заставят вас ждать. Поэтому всем удачи! Спасибо Добрый большая. день, дорогие друзья. Меня зовут Вадим. Мой статус с 8 Я выиграл в акции Бомба 100 тысяч рублей. Шестой день. И шестой день сегодня, как мне приходит на баланс 10 тысяч рублей. Спасибо, дорогие друзья. Меня зовут Вадим. Мой статус с 8 Я выиграл в акции Бомба 100 тысяч рублей. Седьмой день. И седьмой день мне уже приходит на баланс 10 тысяч рублей. Я даже не знаю, как благодарить. Ребята, Спасибо всем большое. привет из Казани. Сегодня у нас пурга. Машина почти что сносит. Я Вероника, победитель годового бонуса в 5000. И с огромной-огромной благодарностью ко всем и к Александру Блинову за такую большую возможность и возможность мечтать. Вы знаете я думаю что дальше будет только интересней будет много возможностей и я думаю что каждому из вас вполне может повести и не обязательно может быть и в статусе, может быть просто в жизни, потому что вы просто почувствуете себя в хорошей компании. Просто у вас появится много друзей, просто появится что-то новое, идеи, возможно, у вас возникнут. И вы сможете реализоваться, и, а мы вам поможем, весь статус вам поможет. Я пенсионерка с минимальной пенсией, в проекте уже 10 дней. У меня есть лично приглашенные. Сейчас я в третьем статусе и хочу подняться выше. Жду пенсию. Лишних денег у меня нет. Вот получу пенсию и активируюсь на статус выше. А почему? Да потому что я вижу, что в статус 7.0 можно вложиться на любую сумму и зарабатывать. Я вижу здесь искренность в отношениях людей, доброжелательность партнеров. Вижу, как люди разговаривают друг с другом. У пенсионеров открылось второе дыхание. Я верю, что в статусе 7.0 я приобрету финансовую свободу, решу свои финансовые трудности и с командой поеду на моря. Спасибо создателям проекта и его рабочей команде. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Владимир, обладатель бонуса годового на 500 рублей. Сегодня очередной день, и я надеюсь, что... Совершающий день зимы будет для всех удачным, благополучным и счастливым. Должен сказать, что мы обязательно должны вести работу по приглашению новых партнеров, чтобы формировалась команда, чтобы формировался командный дух. Только в команде можно иметь успех и результат. Одиночкам очень трудно в интернете. И пословицы об этом нам твердят. Лишь командный дух ведет большой победе и дает всегда достойный результат. Я хотел бы, чтобы мы все помнили об этом и знали, что наш успех будет только тогда, когда мы будем приглашать новых пользователей и повышать свои уровни. Удачи! Это опять я, Виктор Кудесник, город Таганрог, 56 лет. Я мухомор, я не мухомор. Я лидер, я будущий суперлидер, статус С7 в проекте 34 дня, заработал 22 тысячи рублей. Друзья мои, кто боится вкладывать свои деньги, тот не получит денег в этой жизни. Проект Супер Огонь! Вы обратите внимание просто, как эти деньги по уникальному маркетингу многократно гоняются по кругу. Человек, который вложил, получает больше половины обратно. Вся вышестоящая структура на 10 уровней все получают вознаграждение. 25 человек единомышленников вы будете получать 100% даже от 4. Хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо! Меня зовут Лидия Григорьевна, я из Казахстана, город Алматы. Мне 74 года, я, на самый взрослый партнер в этой компании. 26 лет я проработала в сетевых компаниях и решила отдохнуть. Здесь встречаю компанию, которая называется «Статус 7.0» и влюбилась в нее. За полтора месяца работы активной, я два месяца в компании, полтора месяца работы активной, я заработала 32 тысячи рублей. Я построила структуру в 300 человек, у меня 11 личников, активных, серьезных партнеров. Я выкупила уже восьмой статус только вчера, на уже на заработанные деньги. Все, кто не с нами, приглашаю, призываю сюда. Огромную благодарность за основателю Александру Блинову, за гениальный проект. Программистам, спасибо лидерам, которые помогают нас, обучают. Все, кто не с нами, приглашаю. Это компания Лидер, это компания номер один во всем. Привет, мире. друзья мои, с вами Ирина Польмина. Сегодня семьдесят восьмой день, когда я участвую в народном проекте Статус ноль. Заработала я за это время более семисот пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, я получила большое количество бонусов и участвую, победила в участии, получаю экстра бонус ежедневно на протяжении 365 дней по 3000 рублей. Отправляю вот такой отчет, такой видеокружок для админа нашего чудесного народного проекта «Статус 7.0» для Александра Блинова. Сегодня у нас день создания компакт-диска, день создания спички и день считания ворон. Ребята, не считайте ворон, участвуйте во всех конкурсах, продвигайтесь по статусам, потому что старт объявлен на день рождения Александра Блинова на 4 апреля. И в этот день все статусы подорожают вдвое. Спешите сэкономить и заработать больше. Привет всем, ребят. Меня зовут Оксана, я из города с Оренбургской области. Мне 46 лет. А в статусе 7.0 я с конца декабря месяца, с января начала работать. Стою на С-9. Хотела сказать спасибо Валентине Якимовой и Виктору Рыжакову, лидерам, которые меня сюда пригласили, которые, которые вот такие классные ребята вообще, всем ребятам, с которыми я познакомилась. У меня в команде уже двадцать человек, начала создавать свои зумы, начали общение, очень интересно, все мотивационно, столько информации. Вообще, огромное спасибо Александру Блинову. Особую благодарность хочу сказать за творческий конкурс. Вот сейчас у меня идет подготовка хорошими темпами, Александр. Я творческий человек, и вы знаете, вот мне, допустим, это нужно. Я думаю, что таких, как я, очень много. Спасибо, Александр, за Здравствуйте, меня зовут Михаил Пузанов. статус 7.0 я 16 дней я выиграл экстра бонус э, бомба 100 тысяч рублей очень благодарен за это записываю третий ролик сегодня э, что какую еще информацию 16 дней за 16 дней а статус статус у меня между прочим s 12 вот поэтому желаю всем удачи и всего самого хорошего друзья всем привет с вами снова виталий сегодня тема я не умею приглашать люди не идут и так далее давайте рассмотрим такую ситуацию представьте что вы заехали на заправку и там сегодня бензин по 10 рублей любой после того как вы заправите себе полный бак я вот уверен что в течение там минуты да, у вас формируется быстро список контактов то есть все люди у которых есть автомобиль вы им позвоните и через 30 минут они будут э, на этой заправке вот, то есть для этого вам не нужно будет проходить какие-то тренинги обучения спрашивать а как мне приглашать а что мне людям сказать и так далее все произойдет само собой почему так происходит Да потому что в случае с заправкой вы на 200 процентов уверены что там Реально, вы действительно людям э, делаете благое дело и так далее. А в случае с нашим проектом, вы на этом э, вы в этом просто сами не уверены. Э, так, так же, да, так же сильно. И поэтому, когда вы рассказываете об этом людям, это чувствуется. Ну и люди вам не верят, люди за вами не идут. Вот. Поэтому подумайте над этим, э, разберитесь в проекте, э, будьте в нем уверены на процентов и все у вас получится. А у меня на сегодня все. До завтра. Всем пока. Ну вот, друзья. Пришло и мое время записывать кругляш. Меня зовут Михаил Пузанов. Я из города Сургута, мне 50 лет знаете, я хочу сказать, что ни разу в своей жизни я не надеялся на халяву И ни разу не выиграл ни в одной лотерее Как-то все трудом мне доставалось Вот в данном проекте, видно, судьба и вселенная повернулась ко мне лицом да. За 13 дней в проекте я закрыл С-12 статус И уже неплохо заработал Еще плюс, вчера выиграл бонус Бомба 100 тысяч рублей, за что сердечно благодарен команде проекта и лично Александру Блинову. Благодарю вас за то, что создали э, такую бомбу. Да, так это назовем, которая реально сейчас помогает очень многим людям в это сложное время. От всей души благодарю вас за всех и всем партнерам. Желаю удачи и чтобы вам тоже повезло. Всем всего хорошего. Всем добрый вечер, добрую ночь, добрый день. Вот, ребята, у меня получилось экстра бонус. Вот в размере 10 тысяч рублей, я прям четкий, сейчас уже у меня четвертый экстра бонус, это просто супер, вот реально статус 7, прям вот, четкий проект, особая благодарность на Александра Блинова, прям он нам дал такую возможность, мы как бы приглашаем, подключаем и плюс это просто бонусы мы получаем. Статус рулит. У меня есть еще такой план. Стараюсь, чтобы годовый экстра бонус тоже выиграть. Ребята, качаем статус 7.0. Прям супер. Друзья, файл. всем доброго утра. Меня зовут Дмитрий Лихнош, Мне 48 лет. Жена четверо детей. Я белорус. На сегодняшний день я в статусе С-11. осуществила одну из своих самых давних мечтаний. Уехал отдыхать в санатории. Друзья, я выиграл недавно самый крупный денежный приз в размере 185 тысяч рублей. И сразу осуществил свою мечту. Собрал сумку, купил билеты. Вот я здесь на отдыхе. Отдыхать буду прямо до 8 марта. Поэтому, друзья, всем участвуйте в проекте «Статус 7.0». Выигрывайте в конкурсах. Стройте активно команду, приглашайте партнеров. Статус 7.0, великая сила. Большую благодарность Александру Блинову за создателя проекта. Большое спасибо моей команде, моему спонсору. Проект вообще бомбический, друзья. Всем хорошего дня.